И сестры. В эфире Беседы о православии в начале было слово с вами Евгения Мягкая. Сегодня мы продолжаем разговор о преподобном мученице Евгении, чью память Русская Православная Церковь отмечает 6 января. Первая часть программы уже вышла. Я напомню, в ней мы. Рассказывали о юных годах святой и о том, как она по благословению епископа Элия, переодевшись иноком, стала подвязаться в мужском монастыре, который находился недалеко от Александрии. Итак, святая Евгения пробыла в этом монастыре три года. За это время она освоила священное писание, Усердно выполняла послушание. Поначалу ей было трудно, потому что она привыкла к роскошной жизни. А здесь приходилось носить самую скромную одежду, питаться грубой пищей, спать уже не в мягкой постельке, а на старой циновке на голом полу. Но велико было у Евгения желание победить в себе страсти. И она справилась и стала... Примером иноческого жития для всех своих братьев. Раньше всех приходила она на службы, позже всех уходила, со всеми была ласково, приветлива, добра, ссорящихся мирила, радовалась чужими радостями, печалилась чужими печалями и для каждого находила слова утешения. Так что все вокруг инокие и окружающие люди, которые приходили в монастырь, за помощью считали ее земным ангелом. За это Господь дал ей дар исцелений, а со временем и дар изгонять бесов. И Евгения стала всеобщим лекарем. Лечила она всех людей, которые приходили в монастырь за помощью, никому не отказывала. Помажет их елеем, прочитает над ними молитву, утешит добрым словом и болезнь как рукой снимала. В это время скончался настоятель монастыря, благочестивый епископ Феодор. И тогда братья решили, что новым настоятелем непременно должен стать инок Евгений. Ведь они же не знали, что этот благочестивый инок – женщина. Стали они слезно просить и умолять Евгению принять над ними начальство. Сначала Евгения не хотела этого делать, ведь она была женщина. Она считала себя не вправе быть начальницей над мужами. Но, с другой стороны, понимала, что если ее просят, значит, нужно проявить смирение и стать настоятелем. Тогда она решила спросить совета у Бога. Попросила принести ей Евангелие. И вот братья подали ей Евангелие. И тогда в их присутствии преподобная раскрыла его наугад. И сразу увидела слова Господа. «Кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом». «Теперь я вижу повеление Христова и повинуюсь Ему», сказала святая братья. Пусть я буду слугой и рабом вашей любви. И к всеобщей радости стала она настоятелем монастыря. Поселилась она не в келье настоятеля, а в келье привратника, чтобы не возвышаться над братьями. Сама носила воду, рубила дрова, убирала кельи братьев. То есть старалась действительно быть по слову Господа всем слугой. И, конечно же, она не переставала помогать всем нуждающим, нуждающимся, используя по славу Божию данный ей дар исцеления. Всегда у нее была в руках работа, на устах молитва. И больше и больше укрепли ее духовное дарование. И слава о ней шла по всей Александрии, хотя преподобные не искала этой славы. Но, к сожалению, врагу рода человеческого не нравилась Слава Инока, и скоро она была подвержена клевете. Как это случилось? В Александрии жила одна богатая молодая вдова именем Меланфия. Много у нее было богатства, имений, роскошных одежд, рабов, золота. Но использовала она материальные блага, не для помощи бедным, а для собственного удовольствия. И вот Миланфия тяжело заболела. Мучила ее лихорадка. К каким только врачам она не обращалась. Но даже самые лучшие врачи не могли исцелить знатную римлянку. Узнала она о необыкновенном иноке Евгении, который подвязается тут же в монастыре, и решила обратиться за помощью к нему. Миланфия отправилась в монастырь, встретилась с Евгением, пала на колени и стала умолять Инока исцелить ее. Тогда Евгений, то есть Евгения по-настоящему, из жалости своими святыми руками помазала больную еле и сразу же заставила извернуть изнутрав все вредное, что было в ней. Миланфия выздоровела и пешком вернулась в свое поместье. В благодарность за свое исцеление юная вдова велела изготовить три золотых сосуда и отправила их в дар в монастырь. Но Евгения, руководствуясь словом Господа, не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, Ибо где сокровище ваши, там будет и сердце ваше. И вот, руководствуясь этими словами, Евгения не приняла подарки, отослала сосуда обратно и сказала, «Мы богаты небесными сокровищами. Тебе же, Миланфия, советую продать сосуды, а вырученные деньги раздать нищим и нуждающимся». Миланфи очень огорчилась, сама лично пришла в монастырь и долго уговаривала настоятеля принять их в дар. Наконец, Евгения сказала, хорошо возлюбленная Миланфия, я приму их в дар для нужд монастыря. И отправила их в Ризницу, где хранились вещи, необходимые для богослужения. Миланфия обрадовалась, что ее дар приняли, и стала очень часто посещать монастырь, беседовать с инаком, ведя душеполезные беседы. Но однажды, вот Вместо пользы да, от этих бесед ей охватило нечестивое желание по отношению к иноку. То есть она влюбилась в юношу. Она же не знала, что Евгения на самом деле девушка. А так как она привыкла все получать, то, что она захочет, то она и решила, что такой юный, прекрасный инок не может всегда сохранять целомудрие и должен стать ее мужем. И вот она пошла на хитрость, сказавшись больной, оставшись в поместье, она послала за иноком Евгением с просьбой прийти и снова ее исцелить. И когда Евгения пришла, Миланфия стала просить, умолять ее стать мужем ее, обещав отдать ей все свои сокровища, богатства, поместья. Евгения очень Рассердилась она, была изумлена от такого предложения. Она ей сказала, «Замолчи, женщина! Не смей говорить со мной об этом! Не пытайся отравить меня ядом древнего змея!» Имелся имел в виду тот змей, который соблазнил Еву вкусить плод с дерева познания добра и зла. «Ты стала сосудом дьявола! Отступи от слух божьих, искусительница! Богатства твои пусть наследуют подобные тебе любострастники!» Наше же богатство заключается во Христе, и все помыслы устремлены к Нему, а не к плотским наслаждениям. О, блаженная и чистота, не продадим Тебя за тленное богатство! О, святое девство, не оскверним Тебя любодеянием! О, Матерь Божья и причистая Дева, не изменю я своим обетам! Один у нас брак, наша любовь ко Христу, одно наследство, познание истины, одно богатство, блаженство, уготованное на небесах». Святая Евгения вернулась в монастырь, а отвергнутая Меланфия почувствовала себя оскорбленной и униженной и решила за это отомстить иноку. Она пошла к правителю Александрии, к Филиппу, к отцу Евгении и сказала, что она болела, пригласила для исцеления инока монастыря Евгения, а он стал к ней приставать и предлагать ей совершить любодеяние. И Ипарх поверил знатной римленке, к тому же она предоставила свидетелей. То были ее верные служанки, которые также поддержали госпожу в ее клевете. И вот Ипарх очень сильно рассердился, как посмели эти иноки оскорбить добропорядочную женщину. Филипп тотчас послал воинов арестовать инока Евгения и всех, кто с ним пребывал в монастыре, заковать их в железные оковы и отправить в темнице. Слух об этом событии распространился не только по всей Александрии, но и по окрестным городам. И много оскорблений и поношений претерпели христиане от язычников. Вот, сами проповедуют праведное житие, а сами какие, говорили язычники о христианах. Судьи тоже поверили в истинных слов Миланфии и решили жестоко наказать христиан. Некоторых из них они собирались отдать на съедение диким зверям, других распять, иных погубить лютыми мучениями. В назначенный день на суд стали собираться толпы людей из самой Александрии и его окрестностей. Христиане были уверены в ложности обвинений. Они пришли с пресвитерами и несколькими епископами увидеть кончину невинных рабов божьих, взять их останки и предать честному погребению. Ипарх Филипп с сыновьями, Авитом и Сергием занял свое обычное место. И тотчас в тяжелых цепях была приведена Евгения с монастыря. Суд находился рядом с Александрийским театром. И вот весь театр говорил о предстоящей смерти христиан: стали выпускать зверей, готовить дыбы, огонь, колеса и другие орудия пыток. Позвали самых жестоких палачей. И вот правитель велел привести к себе, как он выразился, начальников злых и стал допрашивать Евгению, как же так получилось, что она, что он, да, он читал эту юношу. Будучи иноком, называя себя христианином, позволил себе так оскорбить добропорядочную римлянку. Скажи нам, нечестивейший из людей, разрешает ли ваш Христос совершать позорные дела и столь бесстыдно творить беззаконие? Ответь, как ты смел понуждать к сожительству светлейшую госпожу Миланфию, Как ты посмел поступить с ней, как варвар с чужестранкой? «Господь мой Иисус Христос, которому я служу», — отвечала блаженная Евгения, — «учит благочестию и чистоте и обещает вечную жизнь, хранящим целомудрие. Миланфия оклеветала меня, а вы так доверяете обвинению, что, не выслушав другой стороны, выносите приговор. Дальнейшее ясно обнаружит мою правоту, и вы без труда удостоверитесь в моей невиновности своими глазами». Но поскольку по христианскому закону мы должны за зло воздавать добром, прошу о единственной милости, пусть эта женщина не будет вами наказана. Правитель поклялся не наказывать Меланфию, если она окажется виновной. И тогда Евгения, дабы очевиднее обличить ложь, сказала, Меланфия, ты оклеветала меня, скажи это перед всеми, признайся в своей клевете, и тебя отпустят с миром. Но Миланфия продолжала доказывать, а ее служанки подтверждать о том, что инок Евгений действительно обаном проник поместье и пытался силой ею овладеть. И тогда Евгения, видя, что римлянка не раскаивается, решила открыть, кто она такая. И тогда перед всеми, объяснив тем, что это нужно для того, чтобы снять кальвету с христиан, она перед всеми разделась и сказала, «Вот, отец, это я, твоя дочь Евгения на самом деле. Много лет я подвязалась в монастыре, ушла туда тайком, потому что вы бы не позволили мне с матерью уйти в монастырь, если бы я у вас просила разрешения. Но я не юноша, я девушка». Таким образом, правда, открылась. И невозможно описать ту радость, которую испытал Филипп, а также братья, Авид, Сергей и мать, которые, которые немедленно сообщили о том, что дочь ее нашлась. Вот, радость не было предела. Евгению посадили рядом с Епархом, одели ее в лучшие одежды, хотя она этом сопротивлялась. А Миланфию? Миланфию с позором прогнали. Епарх Филипп, как и обещал, не стал ее наказывать. Но Бог сам наказал эту нечестивую женщину. Когда она подходила к дому, она увидела, что с неба на ее поместье сошел огонь. И от ее прежних богатств не осталось и следа. Так Господь наказал ее за ее нечестивую клевету. А люди, видя такое чудо и о том, что нашлась дочь епарха, уверовали во Христа, Велик Бог христианский слышалось, слышалось повсюду. Уверовал сам парк Филипп. Он принял крещение вместе со своей супругой Главдией, сыновьями Авитом, Сергием и со всем домом. Далее Филипп, уже будучи христианином, вернул всех христиан обратно в Александрию, отдал ему отнятое имущество, возвратил им храмы. А римским императорам Северу Антонину он написал письмо, в которое просил разрешить христианам спокойно жить, ведь это полезные для государства люди. И римские императоры позволили христианам спокойно жить в Александрии. Но, к сожалению, нашлись и злые завистники, которые написали римским императорам, что сам епарх Филипп, не только позволил жить христианам в Александрии, но и сам стал христианином вместе со своим семейством. Вот римские императоры вот этого вынести не смогли. Одно дело не преследовать христиан, а другое дело, когда сам правитель стал христианином. И они отправили Филиппу письмо, в котором поставили условия. Либо он отрекается от Христа и снова возвращается к почитанию римских богов и живет по римским законам, либо он уходит с должности правителя. Филипп, получив письмо, сказался больным. За это время он раздал все свое богатство христианам, бедным, больным. А потом, после того, как он выздоровел, он... Ушел с поста правителя и стал вести простую жизнь. В виде его благочестия христианская община Александрия избрали его епископом. Филипп был мудрый епископ. Он построил в Александрии храм в местечке Изион, недалеко от Александрии. Он устроил странно приемный дом, помогал бедным, больным. Вместе с женой своей Клавдией, дочерью Евгении. И проты и Акинф, которые подвязались с Евгением в монастыре, тоже были при Евгении. Они всегда следовали за своей, как они теперь говорили, не госпожой, а сестрой. Но недолго, к сожалению, Филипп был епископом. Прошел год, как вот он управлял христианской общиной. Очень много в это время язычников ставил христианами, в том числе и знатных. И тогда римские императоры, видя его деятельность, задумали его убить. На его место, на должность правителя Египта, прибыл некто Терентий. И был у него тайный приказ убить епископа. Но убить его принародно он не мог, потому что слишком у Филиппа был авторитет. И тогда Терентий, улучшив время, когда Филипп был один на молитве, подослал ему под видом христиан двух убийц. Убийцы проникли в церковь, и когда Филипп молился, ударили его ножом в спину. Через три дня раненый блаженный епископ Филипп скончался и сподобился мученического венца. Его погребли в Александрии на месте, известном под названием Изион, вот где он церковь и построил. Вся Александрия оплакивала своего архипастора. Коварный Терентий очень боялся народных волнений и сделал вид, будто намеревается предать убийц жестоким мученическим казнем. И он велел их разыскать, заковать, заключил в тюрьму но, продержав их там некоторое время, отпустил потихоньку. Люди об этом узнали и тогда сразу поняли, что эти убийцы и были подосланы Терентем для того, чтобы убить их епископа. После смерти отца святая Евгения вместе с матерью собрали вокруг себя христианских дев и продолжали вместе с ними служить Богу. Блаженная Клавдия, матушка Евгения, Кроме странноприимного дома, построенного Филиппом, основала другой обширный странноприимный дом. Она пожертвовала большие деньги на нужды тех, кто искал там приют, и посвятила себя служению странникам и больным. А через какое-то время Клавдия, Евгения и два ее брата, Авид и Сергий, вернулись на свою родину Рим, в Рим, где у них было поместье. Там они поселились в родовом имении и продолжили свою благотворительную деятельность. Авид и Сергей были милостиво встречены римским правительством и в скором времени назначены наместниками в разные колонии Африки. Известно, что Авид был назначен правителем Карфагена, и, а вот Сергий, то неизвестно куда конкретно, но тоже в Африку. И вот там, в Риме, Через какое-то время Евгения сподобилась мученической кончины. Ну, об этом мы поговорим с вами в следующем эфире. А пока я с вами прощаюсь. Храни вас Господь святыми молитвами преподобно-мученицы Евгении.